Приветствую! С вами Сергей Бердачук. И в этом видео я расскажу, где черпать идеи для акций, которые проводить в магазинах, в интернете, вообще в вашем бизнесе. Есть такой простой способ, как использование фрилансеров или помощников, удаленных помощников. Даете задачу, тех заданий прописываете, написать статью, например, там 10 акций, 5 акций и так далее. То есть просто используйте чужой труд. Именно для того, чтобы они писали вам типа статьи. На самом деле получается, что у вас есть список, а так как вы много раз это одно и то же задаете задание разным людям, они пишут разные варианты акций. У вас в конце концов соберется несколько десятков вариантов то тех акций, тех способов привлечь клиентов, которые можно протестировать. И уже после того, как вы протестируете, вы будете понимать по статистике, что работает, а что не работает для вашего бизнеса. Используйте эти техники и удачных вам продаж.